Здравствуйте! Мы начинаем презентацию второго выпуска белорусского трекера Перемен ежеквартального отчета группы белорусских экспертов. Наши сегодняшние спикеры это Павел Слюнкин, ассоциированный аналитик Европейского совета по международным отношениям. В белорусском трекере Перемен пишет про внешнюю политику. Павел, добрый день. Добрый день. Это Артем Шрайдман, политический аналитик, основатель агентства Sense Analytics. В белорусском трекере Перемен пишет про внутреннюю политику. Артем, добрый день. Привет. Это Катерина Барнукова, академический директор Бирог и приглашенный профессор университета Карлоса III в Мадриде. В этом выпуске пишет про внешнеэкономический аспект. Катерина, добрый день. Добрый день. Это Лев Львовский, старший научный сотрудник Бирог. В этом выпуске пишет про внутриэкономические тенденции. Лев, добрый день. Витаю. Филипп Беканов, независимый социолог. В этом выпуске пишет про динамику общественного мнения. Добрый день, Филипп. И Геннадий Коршунов, старший аналитик Центра новых идей. В этом выпуске пишет про взаимоотношения режима и общества в военное время. Добрый день, Геннадий. Витаж, у нас, Анастасия. Кратко скажу про формат нашей сегодняшней презентации. Он следующий. В течение первого часа презентации наши сегодняшние спикеры по очереди презентуют главные результаты в каждом из своих треков. У каждого спикера на это будет 5 минут. И сразу же попрошу наших спикеров постараться придерживаться этого времени. А в течение второго часа мы перейдем к серии вопросов и ответов. Напоминаю э, остальным участникам дискуссии, что ваши вопросы вы можете задавать в чате Зума. Я постараюсь все их зачитать. А сейчас со вступительным словом к вам обратится Валерия Клименко, координатор проекта фонда имени Фридриха Эберта по Беларуси. Валерия, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Антон. Всем добрый день. От имени фонда имени Фридриха Эберта и директора Кристофера Форста я рада приветствовать вас на презентации второго выпуска белорусского трекера перемен. Фонд имени Фридриха Эберта — это старейший политический фонд Германии, работа которого направлена на продвижение фундаментальных ценностей социал-демократии, обеспечение мира и безопасности Европы и за ее пределами. Мы рады стать частью такого рода долгосрочного исследовательского проекта и искренне верим в то, что Именно глубокий системный анализ является первым шагом на пути к необходимым политическим реформам и положительным изменениям внутри страны. Сегодня мы представляем уже второй ежеквартальный трекер, и над которым работала шесть, вот я не побоюсь от себя добавить, лучших в своей сфере экспертов, которых Антон уже назвал и представил нам сегодня. Сегодня они расскажут нам, как выглядят устойчивые и относительно долгосрочные тренды, сложившиеся в Беларуси за последние три месяца, это июнь, июль и август. Также для тех, кто с нами сегодня впервые, хочу отметить, что аналитическая изюминкой, как мы это назвали, нашего доклада является эксклюзивный ежеквартальный социологический опрос, позволяющий фиксировать изменения общественного мнения внутри разных сегментов белорусского общества. Я, в свою очередь, верю, что со временем белорусский трекер перемен перерастет долгосрочный и важный для нас всех проект. Я также хочу поблагодарить всех экспертов за партнерскую и аналитическую работу, пресс клуб за информационную поддержку в организации этого мероприятия и распространение результатов нашей работы. Также я хочу пожелать скорейшего выздоровления Кристоферу Форсту, который, к сожалению, не сможет сегодня присоединиться к нам, но удаленно желает нам всем удачной презентации. Я с нетерпением жду выступления экспертов и передаю слово обратно вам, Антон. Спасибо. Спасибо большое, Валерия. Ну и что, давайте тогда приступим непосредственно к содержанию второго выпуска белорусского трекера «Перемен». И, пожалуйста, первые пять минут времени я высылаю Павлу Слюнкину, который в белорусском трекере «Перемен» пишет про внешнюю политику. Павел, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Антон. Спасибо всем, кто долучился до нас. Я хотел бы, ось, по первых самое важное, может, обратить внимание всех слуха шоу, и ты, кто будет читать наш доклад, что мы у им пишем только про те подеи, которые отбывались у летнего месяца, то пока они не включаются сюда, ни... Украинское просовывание, там вызволение территории от оккупационных войсков российских, не мобилизацию российскую, тому не шакайте таких актуальной аналитики, это минавито в этом докладе и в нашей презентации. Мы минавито будем рассказывать про то, что отбывалось у червени и и жнине. Ну и тады пачну. У попередней справоздачи мы означали, что после российского уворвания в Украину заходний свет пошел худко дрейфовать от усприняття Беларуси як дуального международного актера с таким выразным делением на режим и народ у бок раннейшей модели, у рамках якой Беларусь это и самлялась выключено с режимом Лукашенко этот тренд он умоцнился мы его означали в первом э, своим выпуску За на фоне свыжения кола потенциальных санкций которые могли быть введены у уудачынение до державных институтов предприятий в Беларуси лояльного до уладу бизнеса все э, больше подтрымки э, оттрымливаются пропановые уводить обмежование какие непосредственно в закранали гу всех белорусских граждан. При этом, что дивно инициаторами и лоббистами таких санкций выступают именно те страны, которые традиционно симпатизуют демократическим силам Беларуси. Особливо варто тут вылучить пропонову об забороне на выдачу шенгенских визов для грамадзян не только России, а и Беларуси. И шмат учим, яна так и не была принята, это пропонова заборону в бок беларуских грамадзянам не, не, не было зроблено, и шмат учим, и наветы дзякуючи наявності гэтых альтернативных працтовников Беларуси, демократичных силов, а, якие могут працаваць на международной арене, гэты забароны до да гэта часу не отбылось. А, другий тренд — это напряжение на международной Украины, и оно заховывалось, навык не глядзяча на тое, еще ранее был выведены большая частка залучения российских войск с территории Беларуси, але обстрелы территории Украины с территории Беларуси протягивались. у в этот период у шести областях Украины проводилась проверка готовности до махчимого уборания белорусской армии. Зеленский сбирал сталку в шефском украинской армии по, -по этому же питанию. При этом видовочных кроков, якие нам указывали на подрыв толку доходов в году белорусской армии в Украину, не назиралось. Белорусское войско первоочередно находилась в пунктах стальной дислокации. Ты не меньше на огневых межах в Беларуси четвертый месяц запар проводится комплекс военных и мобилизационных мероприятий которые на разных этапах включаются как регулярные Удбройные силы, так и силы территориальной обороны. Тренировки яны проходят на ротационной основе, и таким чином они обеспечивают широкую агульную охоту денег при относной невысокой одномоментной концентрации персонала и Узброения. У к этим учениям отрабатываются как оборонческие, так и наступательного типа э, действия, маневры, на форсирование форсирование водных перешкотных. У Ковенской области так само ожидается контроль ялки на выпадок мобилизации фиксировались термины и колька из грамадзян, которые пребывали в военкоматы по позву. Улады так само провели шерах рейдов в районах, в которых они живут с Украиной, рейдов с затриманием активистов и нелояльных грамадзян с ликой мясового населения. Таким чином они пробуют минимизовать риск утечек очувальных для их информации. И с нашего пункта увлечения эта зачистка она указывает на то, что полдневый керунок разглядывается уладами Беларуси, храниться потенциальных погроз и максимум местом истотного нарастания войсковой активности в будущем. При этом, с наших путугледжения, видовольственных кроков, яке указывали за этот период, яке мы анализовали, на до доходка ввода белорусской армии в Украину не назиралось. По нашим оценкам, хотя готовность военных сил Беларуси до непосредного утягивания боевые деятельности, уравняясь с лютым 2022 года и взросла, белорусская войска, оно по находится не в том функциональном стане, которое, некий позволил ей одиночку, я тут подкреслил его это слово, именно эту одиночку, поспехово выполнять наступальные операции на чужой территории. Без мобилизация у России они могут вместе и истотные стопные коррективы у этого это анализ, але про это мы уже будем разговаривать на наступной презентации. Третий тренд, который я вылучил на из внешней политики, это тренд на поширение супрационизма Беларуси с оккупированными Россией территориями Украины и Грузии. Александр Лукашенко у Першиню де факто признал независимость так называемых ДНР и ЛНР. Однако одночасово у докладни, что у формализации этого решения, за его пункт угледования, не обходности. При этом отбываются регулярно встречи представников режима, с вот, представниками этих оккупацийных администраций, еще у травня Дмитрия Мезенца, який заявляет с секретарем Союзной Державы Беларуси и России, и был министры юстиции Беларуси, зараз он працует в постоянном комитете Союзной Державы, Алексей Дежевский, я он в официальном своем статусе наведал Донецкую область, провели там сустречу с оккупацийными владами. Виктор Шейман наведал Абхазию, где сустрахался так само с представниками Самообещенной Республики, с так званым президентом Абхазии. У Липпини таксамы были и визиты. Губернатор Гесибской области подписал протокол об намерах с урадом Республики Крым, яки на это назвали на официальной сторонце в области. Делегация ДНР наведала Беларусь так само, и так само сутракались представники облаго и городского совета депутатов. Ну и э, кончу я на тенденциях, на трендах, яке мы зауважили с боку демократичных сил. Два таких главных – это то, чтобы у створных переходных были призначены первые представники в его склад. Я назвал это кабинет, кабинетом силового сценария как сами призначенцы, так и широкие делники конференции, они в основном погаджались с тем, что мирные способы бороться с режимом Лукашенко оказались и неэффективными. И уже сейчас становится нормальным делать ставку на подрыхтовку для силовых сценарий в Ладу Беларуси. Таким чином, с нашего пункта увлежения фактически отбывалась изменя контексту с мирной борьбы за перемену в Беларуси на силовую борьбу за свободу в Беларуси конференция так само кончаткова зафиксировала переход демократичных сил в Беларуси не только на видовочно-проукраинские позиции, які вось были, еще и до початку войны, але узмочнились и после агрессии России супротив Украины 24 лютого, але и на выразно антикремлевские позиции. Кимчином я бы замотивали тренд, описаны нам нами в минувшей провоздачи. И тут я вось привел бы цитату так Валера Ковалевская, которая является представительницей Кабинета по замежных справах про то, что Россия заявляется ворогом белорусской незалежности, суверенитету, державности и национальной бюджетности. Когда ранее выказывание демократических сил и офисов Светланы Тихановской были больше осторожны на контр-России, то зараз Россия уже публично называется ими ворогом белорусской державности. Дякую вам за Вау. Великий дякую, Павел, вели мне И э, хотел бы передать слово. Артему Шрайбману. Артем Шрайбман, внутренняя политика. Артем, пожалуйста, тебе слово. Добрый день, спасибо большое. Я тоже, разумеется, буду говорить о летних трендах, потому что это есть фокус нашего нынешнего доклада. И здесь, как и у Павла, как и у многих из нас, все предупреждалось войной в Украине, да, по крайней мере, очень многое, да, и реакции на него разных акторов. И широко говоря, и белорусские силы и белорусская власть проходят, и проходили такую фазу милитаризации. Я бы сказал, я выделил внутри этого процесса пять таких трендов. Милитаризация госаппарата, это, соответственно, первый из них. То есть Лукашенко инициирует милитаризацию ряда ранее гражданских ведомств, обучение еще большего числа людей военному делу. То есть готовить их тем самым к участию в потенциальном вооруженном конфликте. Это и выдача стрелкового оружия РОЧС а, в июне месяца, и обучение его сотрудников, спасателей, а, стрельбе, включение в это в занятия, И в так называемое создание народного ополчения при каждом сельсовете, как сказал Лукашенко, и как позже пояснили в Минобороны, это создается структура для того, чтобы люди, которые не годны к военной службе по здоровью, но способны держать оружие, увеличили число, в кавычках, «защитников Родины» да, – это цитата – в несколько раз. То есть быть таким сдерживающим фактором для, для потенциального агрессора. И, наконец, в июле Лукашенко заявил, что нужно вооружить и обучить стрельбе еще и всех сотрудников Госинспекции охраны животного растительного мира, условно говоря, лесников, около 500 человек, чтобы они тоже могли встать под ружье в случае необходимости защиты своей страны. И снова-таки Лукашенко сослался на опыт Украины, где... Необходимо было проводить мобилизацию, и а, важно было иметь людей, умеющих обращаться с оружием. А, что любопытно, ссылки идут именно на опыт а, Украины, а не на какие-то там косяки России. А, еще один тренд, связанный с действиями власти, это некое расширение репрессивной активности за пределы медиа, которые пишут о политике, то есть вообще репрессии у нас рассматриваются в разделе Геннадия Коршинова, но мне кажется политически важным аспектом, внутриполитически важным аспектом был выход репрессий в адрес СМИ на новый, скажем так, горизонт. То есть теперь даже СМИ, давно отказавшиеся от политической повестки или никогда вообще ее не касавшиеся, Uh, стали, попали тоже под удар. Это и аресты руководства портала об автомобилях ABV.by, это и uh, арест uh, руководителей DevBuy, uh, портала об IT-секторе, и uh, uh, предъявление обвинений uh, директору газеты «Беларусь и рынок» Константину Золотых uh, в разжигании вражды, и блокировка самого сайта этой газеты, а также блокировка в конце августа портала «Арпситидок». А, то есть ясно, что по мере исчерпания просто политизированных медиа власти переходят к зачистке всего остального неподконтрольного медийного поля. А, ну и разумеется, тут стоит упомянуть новые жестокие приговоры а, фрилансеру Радио Свободы, Кузнечику Андрею, шесть лет колонии, Катерине Андреевой восемь лет сверх ее двухлетнего срока, Ирине Славниковой из Белсата. 5 лет колонии и задержание нашего друга, коллеги Егора Любиткана. Наверное, одного из последних, если не последнего, публичного эксперта в Беларуси, который публично что-то комментировал, а и при этом не был так или иначе лоялен или подконтролен власти. Третий тренд тоже связан с такой общей милитаризацией и снова-таки репрессивными практиками власти. Это мобилизация провластного актива. Об этом тренде я говорил и в прошлой презентации. В просто летом во втором нашем отчете он усилился, он явно усилился. И тренд вовлечения этих провластных активистов, пропагандистов в репрессии и другие ограничительные действия государства, он очень заметно расширился. То есть эти люди стали брать на все-таки функции неформальных идеологических инспекторов а, со стороны власти. Это и закрытие бара «Калиновский» в самом начале лета, это и инцидент в баре «Банки и Бутылки», когда после исполнения песни «Океана в поддержку Украины» задержали певицу и руководитель этого бара, и Мириан Герасименко до сих пор находится в тюрьме, я так понимаю, что у него завели уголовное дело сегодня, стало известно. Это и история с Адамом Мальдисон и его именем в библиотеке в Островце, так и, и не дали после нескольких месяцев борьбы вот этих вот провластных активистов, Азаренко, Бондарева и многих других с так называемыми националистами в Гродненской областной администрации, да, областной исполкоме. То есть эти люди стали инициировать э, репрессии, стали инициировать ограничения, чаще всего направленные на имеют антибелорусский или антиукраинский вектор. Э, это из очистка туристической сферы, об этом тоже Геннадий будет говорить, где эти люди записывались на экскурсии для того, чтобы изобличать гидов, которые как-то не так трактуют историю. А, и этот активизм низовой и провластный, он, безусловно, имеет два компонента, он санкционирован очень часто властью, например, пикеты у посольства абсолютно точно подходят, по, -по, -по всем признакам являются скоординированной акцией. А, администрацией какого-то уровня, да, потому что просто запрещено проводить пикеты у посольств. А, а вот другие появления, они имеют признаки несанкционированного такого недалого активизма, и об этом можно судить по некоторым публичным трениям в этой сфере. То есть, есть споры в Гродно между активисткой Ольгой Бондаревой и местным функционером Белой Руси Светланой Вореницей. Эти споры длятся много месяцев. Были, были некоторые неудачные попытки у этих людей добиваться своих целей, Там концерт Филиппа Киркорова попытались отменить, не отменили. Была колонка бывшего директора СТВ Кирилла Казакова, где он критиковал этих радикал-консервативных активистов. Да. А, и интересно, что, сбегая немножко вперед, за грани нашего летнего периода, 6 сентября Лукашенко, говоря об амнистии, тоже упомянул, что есть люди среди его сторонников, которые допускают перегибы в стиле, как он сказал, всех мочить, сажать и так далее, и что это не добавляет единства в обществе. А, но при этом призвал не уходить от их мнения и, и слышать этих людей. То есть Лукашенко понимает, что в его лагере поддержки существуют менее и более пассионарные люди, которые, интересы которых надо как-то балансировать. А дальше, что интересно, есть, разумеется, с точки зрения демократических сил, на, этом, на этой стороне нашего противостояния, есть а, очевидный тренд был летом активизации оппозиционных сил второго эшелона, который тоже мы зафиксировали еще весной. А потоки критики в адрес офиса Тихановской привели в итоге к тому, что прошла объединительная конференция, появился объединенный переходный кабинет, и э, анонсировал для цели еще большей инклюзивности реформу Координационного совета. Э, одна из целей этой реформы, я, очевидно, была кооптация части критиков в общей структуры, чтобы таким образом нейтрализовать эффект какого-то публичного недовольства в адрес офиса Тихановской. Э, однако полной консолидации, безусловно, добиться не удалось. Часть этих там, сил второго эшелона, можно сказать, сторонники Читы Цепкала, Балкунец, Котов, Ольга Харыч, они продолжили институциализировать свою структуру отдельно от всех, провели еще один форум демократических сил, создали о своем протопарламенте, в котором будут проводить протовыборы, выборы да? а, И несмотря на то, что многие считают их маргиналами и спойлерами, я бы не стал отрицать и преуменьшать роль именно этой группы активистов в том, что касается запуска самой реформы демократических сил, потому что и именно с их многомесячной критики а, все это и началось. И последний тренд ⁇ это, безусловно, радикализация оппозиции или демократических сил, как кому милее. А, об этом сказал Павел, это, я думаю, для, очевидно достаточно для всех, что одной из целей даже создания кабинета стала фактическая диокупация Беларуси, назначение туда двух силовиков. Тоже говорить за себя с конкретными мандатами да, поднятия внутреннего и внешнего сопротивления, консолидации как боевых отрядов белорусов за рубежом, так и плана пирамога внутри страны. То есть это еще одно явное проявление растущей толерантности демократических сил к использованию немирных методов политической борьбы. И вопреки моему личному скепсису летнему по поводу того, насколько популярны такие настроения в обществе, оказалось... Из нашего пятого раздела вы об этом узнаете, что никуда более распространены, чем, по крайней мере, многие из нас ожидали. Но для этого вы должны дождаться внимательно послушать выступление Филиппа Беканова. Спасибо большое. Спасибо большое, Артем. Ну и открываем, так сказать, экономический блок. И откроет экономический блок Катерина Борнукова. Внешнеэкономический аспект. Катерина, пожалуйста. Да, спасибо Слава. большое. Всех приветствую еще раз. В внешнеэкономическом аспекте за лето какие-то тенденции предсказуемо продолжились. Например, ухудшились, ухудшился уровень взаимоотношений с Западом, в частности с ЕС. В то же время предсказуемо улучшались взаимоотношения и развивались, углублялись взаимоотношения с Россией. Но были и непредсказуемые повороты событий. Например, Беларусь допустила технический дефолт, и Беларуси удалось перенаправить некоторые из своих подсанкционных товаров или найти для них лазейки. Да. Сразу скажу, что весь анализ мы делаем в условиях, когда Беларусь скрывает свои данные, в частности, данные по внешней торговле. С каждым месяцем информация становится все меньше и меньше. Поэтому приходится часто ну, либо вслепую пытаться по косвенным признакам что-то понять, либо полагаться на статистику других стран, как мы это сделали с ЕС. Если посмотреть на нашу торговлю с ЕС, что произошло летом, ну действительно был введен новый пакет санкций, шестой, где Беларусь фигурировала, и там один из банков, банк был отключен от SWIFT, и несколько компаний, которые так раньше были под другими видами санкций, да, под секторальными, попали в список компаний под санкции, что делает теоретически делает для них обход санкций более сложными. Вот. Но я просто хочу вам посмотреть, показать то, как работают или не работают санкции. Да. Что вы видите на этом, этой картине? Каждая линия – это отдельная группа товаров. Эту картинку мы строили в график по данным Евростата. Да. Беларусь уже нам такие данные не дает. Это экспорт из Беларуси в ЕС, где 100 – это уровень, Средний уровень за первые полгода 2021 года. и Если мы посмотрим вот на самую жирную линию весь экспорт в ЕС, мы видим, что в, во второй половине 2021 года экспорт, несмотря на уже введенные тогда секторальные санкции, общий экспорт растет. Да, он рос в первую очередь за счет того, что у нас были очень выгодные для нас условия торговли, росли цены, рос спрос. Но в то же время, если мы посмотрим на нефтепродукты, то, согласно данным ЕС, экспорт нефтепродуктов из Беларуси в ЕС упал сразу же в июле 2021 года, то есть моментально после введения санкций, хотя они были с отложенным эффектом, и мы видим, что практически сегодня нефтепродукты в ЕС уже не поставляются. Ту же самую картину, похожую, мы видим в 2022 году. С началом войны многие позиции начинают, особенно подсанкционные, начинают падать. И в июне, когда эти санкции вступили в полную силу, да, то есть вся отложенность уже закончилась в июне, все подсанкционные позиции, например, ярко это видно на примере дерева, либо на примере металлов, они, опять же, практически останавливают свой экспорт в Евросоюз. И в целом, если мы посмотрим, сравним экспорт в Евросоюз в июне с экспорт, уровнем экспорта в январе, мы увидим, что там падение более, более 50%. Да? То есть санкции, они работают. Вот. Другой момент, что все-таки мы видим определенные, во-первых, Рост экспорта в других товарных позициях, которые не подсанкционные, например, это и продовольствие, и электротовары, и электрическое оборудование, да, которое начинает потихонечку расти экспорт в Евросоюз. И мы слышим, опять же, из уст правительства и Лукашенко, что не нужно закрывать глаза на европейские рынки, несмотря на враждебную политику, нужно продолжать торговать. Это один момент. Второй момент, что мы видим много косвенных и прямых признаков того, что какие-то экспортные потоки все-таки просачиваются, несмотря на санкции. Например, по данным о финансовом положении в нефтепереработке и о средних зарплатах в нефтепереработке, видно, что где-то как раз начиная с лета ситуация на наших нефтеперерабатывающих предприятиях начала улучшаться. Куда идут нефтепродукты, к сожалению, я вам ответить не могу, потому что ну, согласно данным ЕС, ЕС из Беларуси нефтепродуктов не покупает, но очевидно, что если бы это и происходило, то они бы продавались под маркой какой-то другой страны, скорее всего. Да? То же самое мы видим, что есть уже договоренности с Россией, которые позволят перевозить осуществлять транзит белорусского калия. И, скорее всего, удастся в этом году 3-4 миллиона тонн калия переправить через российские порты и через российскую железную дорогу. Это от четверти до трети привычного объема. да, Это все еще очень мало, но это гораздо больше, чем ноль. Вот. из интересного влияния санкций, частично возможно из-за того, что финансовые санкции сделали невозможным проведение платежей по внешнему долгу, Минфин принял решение выплачивать долги в белорусских рублях, более того выплачивать их на счет э, Беларусьбанка. Это привело к тому, что рейтинговые агентства э, объявили селективный или технический дефолт для Беларуси. Это, к сожалению, будет иметь очень большие долгосрочные последствия для белорусского имиджа и закрывает для нас финансовые международные рынки вне зависимости от существования санкций достаточно надолго. Вот. Ну и пару слов буквально о том, как развивается взаимодействие с Россией. Мы видим, что экспорт в российскую сторону растет. Чем этот рост объясняется, мы не знаем. То есть мы даже не знаем, это рост в физических объемах или это просто за счет роста цен. Есть основания полагать, что рост цен играет тут огромную роль, потому что цены, в частности, на продовольствие, которое мы экспортируем в Россию, они растут. Мы Опять же, определили вроде как 14 импортозамещающих проектов, которые Россия должна профинансировать, но для 14 проектов на самом деле речь идет о совсем небольшой сумме в полтора миллиарда долларов и пока никаких официальных соглашений по этому поводу не подписано. Ну и в конце концов мы ведем переговоры о постройке терминалов или порта на одном из российских морей. Тут опять же ситуация постоянно меняется и никаких окончательных соглашений мы не видим и не слышим. У меня все, спасибо. Спасибо большое, Катерина. И с внутренней экономикой продолжим со Львом Львовским. Лев, пожалуйста. Так, всех приветствуем Во внутренней экономике я выделил четыре главных тенденции – Первое, наверное, самое главное, состоит в том, что ВВП продолжил падать. Он продолжил падать темпами гораздо большими, чем это было весной. Цифры за лет составили минус 7,8% процентов в июне, минус десять и одна десятая в июле и минус три процента в августе. При этом тут надо заметить, что июльские и августовские цифры, они сильно были искажены переносом сбора урожая. Если убрать фактор урожая, то падение экономики составляло 7,8%, 8%, 8 и 6,5% в августе. Таким образом, мы можем аккуратно пока что говорить, что темпы падения замедлились, но само падение продолжается. Оно сопровождается и падением реальных зарплат. В июле реальные зарплаты были на 5,9% ниже, чем годом ранее. Особенно сильно снижаются зарплаты в индустриях, которые подвержены непосредственно санкциям. Было, наверное, одно из самых сильных падений для зарплат в работе в калийной индустрии. То же самое касалось нефтяников. Правда, нефтяники, как сказала Екатерина, позже выправились. Наверное, самый необычный, самый интересный тренд в падении средних зарплат – это падение зарплат в АйТи раньше падение зарплат войти, а также падение самой добавленной стоимости IT. Если раньше в среднем отрасль информации и связь росла на 8 процентов в год, то в начале этого лета она замедлилась, про замедлилась до одного процента, а дальше и вовсе начал падать. Второй тренд – это продолжение сокрытия информации и попытки создания позитивной картинки в части экономики на телевидении. был, был засекречено исполнение бюджета, была засекречена структура золотовалютных резервов, данные по экспорту еще ухудшились. Интересным, интересным фактом здесь было то, что даже когда государственные чиновники проговариваются о каких-то негативных цифрах, то затем эти цифры исчезают. Так случилось с замечанием председателя банка Беларуси Калауэра о том, что банки уже исчерпали лимит по количеству плохих активов, которые на них государство может навесить. Так вот, эти сообщения появились на государственном портале Белта 4 августа, а позднее было вырезано из его речи. Тем не несмотря на то, что данные по исполнению бюджета были засекречены, сам дефицит бюджета никуда не пропал. Из этого вытекает два следующих тренда. Правительство пытается закрыть эту дыру. Несколькими способами, два два из них, которые я выделил, это увеличение налогов и необеспеченная эмиссия. На самом деле на протяжении последних двух лет постоянно увеличиваются те или иные малые налоги. Сейчас этот тренд активизировался, были введены налоги на владение первой квартирой, сборы на грибников, дополнительные сборы за пересечение границы и множество различных мелких налогов, но, ну, естественно, это все не решает никаких проблем. Из больших налогов, из чего-то значимого, были кратно увеличены налоги на индивидуальных предпринимателей, и по заявлениям представителей министерства эти налоги, скорее всего, будут и дальше увеличиваться. А также в сеть утекли, как минимум, слухи о потенциальном увеличении одного из самых главных белорусских Беларуси налогов – это НДС. Эти данные сначала появились в сети, затем опять же были удалены, но в целом есть, наверное, все причины предполагать, что правительство действительно, как минимум, рассматривает такую потенциальную меру. И последний э, тренд этого лета – это возвращение к необеспеченной эмиссии. Александр Лукашенко вспоминал о том, как в предыдущие годы э, лихо использовал этот инструмент. Э, сейчас мы видим, как Нацбанк э, вливает э, достаточное количество денег в систему для выдачи льготных кредитов это делается за счет покупки валюты и дальше эти рубли не стерилизуются. И также второй важный канал это через облигации Банка развития. Опять же летом был подписан указ о том, что лимит этих облигаций увеличивается еще в два раза до 5 миллиардов рублей. На этом у меня все. Спасибо. Большое спасибо, Лев. И перейдем тогда к социологической части. И начнет ее Филипп Беканов, который в этом выпуске белорусского трекера ⁇ Перемен ⁇ писал про динамику общественного мнения. Филипп, добрый пожалуйста. день, добрый день, широко Коллеги, я подрыхтовал для вас невеличкую презентацию к одному символу. Узручно четыре слайдики у всех на всех, тому можно не сильно пужаться. Подтвердите мне, Калиласочка, что все бачно? Все бачно. Добро. Тады. По первых все требо сказать, что ну, як и Павел, як и Артем, я буду казать только про то, что отбылось уж Ньюни. Так, ну, тренды зафиксированы на середину Ньюня, потому что опитування мы проводили с 17 по по 31-й на двух онлайн-панелях у справоздатшші полной там больше подробязно про методы сбора данных. Так само я буду у презентации, користаться нашей методологией сегментации социального конфликта. Она поделяет громадство на четыре группы по возрову недоверу э, до режиму и доверу до противников режима. Э, э, и будут четыре группы, соответственно, ну, э, затянутые э, прохильники режима. Схильные до доверия до режима, схильные до недоверу до режима и затятые противники режима. Так само, коли цикавитесь больше подробностной методологией, там у все описано, прошу свертаться до текста. Поехали. Что мы бачим? Мы бачим, что у Кали у первой едыции трекера «Перамен» мы мож, могли сказать про полный рост доверия полный рост доверу до режима э, про войну э, про наступство войны э, и про то что э, режим и Лукашенко смогли продать полное счастье нейтральное громадства идею о том что могло быть еще э, горш мы видим что э, за в наступном квартале такой динамики больше нема. Тубок и пропорции групп, про которые я только что сказал, без значных изменов, и, пропорции, ну, и показники индекса социальных настроев так само не растут больше. То бок можно выказывать думку, что режим вычерпал у пэлной ступени резерв роста за кошт нейтральной части громадства. Вот, коли не отбудется нечто еще больше жудесное, ци, ну, коли все будет тягнуться, как тягнется зараз, то, ожидать э, дополнительного роста поддержки э, режиму не выпадает. Вот э, тут мы что, бачим, мы даже бачим, что э, индексы уже по-трохи начали снижаться. Мы видим такий тренд, ну, когда наступным разом раз протягнется, можно уже будет уверенно сказать, что у все идет на спад. Тут интересно, что, как я сказал, рост поддержки, он... Э, э, связаны с войной, с поддержкой войны. И его коллеги с Шаттамхаус фиксируют, что ну, белорусы у меньше и меньше поддерживают день России. То бог там, то бог там, певна информация просочивается до их и про то, як и где война, что там робят русские войски, як они воюют. И хиба так само будет и подтримка ну за будет за потому что будет зразумела, что Беларусь не, ну не не не не не не той бог подтримливает а, риторично навод. Вось, а... Едем мы далее. Является э, наступный наступный пойнт, про который я буду говорить, это то, тр... что возьмите конфликт, и он ти уже трансформировался, ти трансформируется активно. сейчас у конфликт не не, не только политический, але и конфликт социальный. По какой прокмети мы его можем выделить? Мы его можем выделить по прокмети включенности у белорусскую систему. Что я имею на увазе? Система, ну то набор определенных практик у платных там э, узнагород с может дать белорусская держава, и они могут быть как ну, физические реальные материальные, так и ну полные прив... привилегии там такое. Ось. а включенность... Э, когда я скажу про включенность, она вымирается не а тем, что является не физично человек частской системы, а то почувая он себе бенефициаром иснования белорусской системы, белорусской державы. Как мы видим, что это так работает? Когда мы поделим индекс социальных настроек по маленьких индексах, это индекс семьи, индекс... Ну, индекс державы, индекс, э, о, э, э, индекс ожиданий и индекс э, улады. Вось, мы побачим, что люди э, у групповках э, прихильников режима, и они бачать оптимизм для себе ваус... в большей ступени, и они черпают оптимизм для у своей будущей, от певных державных институций, то они чекают, что держава, система, не як зможа э, палепшить их стан, Ти стан, ну, стан, агульно, кажучи, стан. Вось, а люди, які схильные до недоверу, ци ярые противники, э, ну, по-перш за все, они горше оценивают ситуацию в Украине, значительно горш, але, что нам цікаво, что э, Яны не мають на державу ниякой какой надежды. Яны э, мают надежду больше на себе, на свои на семьи. Это перекликается с тем, что Робиу так сам отшатом Хаус несколько месяцев тому. Яны задавали пытание. Тип, э, почувствуете вы, что держава, э, ну, обороняя ваши интересы, типа тип что это ваша держава. Э, у их сегменты ядро протеста то пеонок скорялвана с ярые противники и с хильные до недоверу э, нейтралы это. этому полная смесь э, с этих двух сегментов и Бастион Лукашенко, то ну то что мы э, ты кого мы тут зовем э, затятыми прихильниками и вот мы тут так само бачим что не, не лишить державу своей вось ядро протеста и у значно меньшей ступени нейтралы вот державу своей Бастайон Лукашенко был целком задоволен и тем, что, как держава репрезентуя их интересы и баронецих. Ну, про говорит о трансформации у конфликта в социальный, именно по, по этому прикметнику. И далее мы видим, что социальные группы и политические группы, до которых тут отсортировано, по, ну, от большего до меньшего, по затятых противниках – шкала дистанции. что Люди, до которых зацятые противники отчувают близость – так это зацятый противник Лукашенко, католик, противник действий России в Украине и так далее. этой группы Часто знаходяться за межою толерантності людей, які сильні режиму довіряють. То бокето вже не можна казати, на мій погляд, на мою думку, що это просто у нас політичне про супроти вже не що інше. Зараз тому конфлікт, ну йон то поляризація двох группов э, затятых сторонников и затятых противников, и она на усё повеличивается О, война у, уносит, то те идентичности лояльности, которые принесла война, то бок прихильник действия в России и противник действия в России, вот так само в эту картину описываются, и все это ну довольно уже бурлит. Почему это важно? Потому что вось, как мои коллеги рассказывали, у нас отбылась целком полная смена парадигмы стосовно подрымки силовых деяний. Так мы додали тут методология трошки такая не самая тривиальная, ну, вось не самая не самая звуклая, Тому попробую потлумачить. Вось первое за все, отзначить, отметить, что Добро. Мы задали два питания, поделили выборку на две, на две частины. Вось одной выборце задали прямое питание, что с 7-го 9-го в Вильнюсе была конференция белорусских демократических сил. Их сформулировали, что одним из предметов на дискуссии было от, отхиление Александра Лукашенко до Лады силовыми методами. Ну, звычайно, что такими словами на самой конференции могли вот прямо так уже и не сказать. Но ну, это полный консенсус, до которого там пришли, и двух силовиков назначили, вот как Артем с Павлом сказали, то мы сформулировали это так. И задали вопрос, как вы думаете, типа тримали ли бы вы, те не такую пропановую? Это было про мое вопрос. Для другой половины выборки мы сформулировали вопрос иначе. Мы сказали, мы попросили их уявить, якого-то человека. Ну, это может быть кто-то близкий до вас, те просто ваш знакомые, мама, брат, сябар, кто загодно. Вот. И отказываются на наступные питание, Мы попросили респондента, думать миновито про кого-то знакомого, якого я не задумали. И задали мы вот это вопросы, формулируются, как вы думаете, человек, якого вы задумали, подремал бы, или а не подремал бы такой пропоновал. Ну и мы и то, бок мы видим отказы на питание и на проективное питание. Я не знаю, что и сейчас мы будем это все интерпретировать. Саму вот эту пропанову мы, как доследчики, интерпретуем, как згоду с этой пропановой мы интерпретуем, как згоду с проактивными силовыми деяниями, вось, какие были, может, инициованные про демократичной стилой, сенш такое, те просто с проактивными силовыми деяниями э, для отхеления Лукашенко. У, э, в вересні 2020 года Хаус публиковал справоздачу, у которой там не такое питання было, но там было э, сформулировано достаточно подроблянка, чтобы можно было Вот, Там также была опция с проактивным силовым протестом, и она была, ее популярность была у всего 4 там, с половиной процента. Э, э, тут мы видим, что в сегменте, э, затятых противников уже подавляль, подавляль, подавляльная большинство поднимало бы и проактивный силовый сценарий. Вот. У сегменте схильных до да недоверу инерция возь гэтага старога нарратива, что протест мусить быть мирным, что это не наш метод, и она довольно мощная, але уже так само близко до переворочивания ситуации, тому, что вось проективное питание отказ на его, и он может быть интерпретованы тут двумя, ну, двумя способами. Первый – это ну, то, что осероди а людей, які отказывали на это питание, вот, и они думают, что это люди думают, что их осероди а бы подтримала уже вот амаль, так, так кажа, и это уже так само близко до формалания по ступени консенсуса. Ти и иная интерпретация это ну просто снижение уплыва фактора страха, потому что ну питание страшное, ну, можно погодиться Но и але мы бачим, что э, и тут так само, тут меньше отказывало на проективные питание сгодных, потому что так само инерция гэта гонеративу люди, ну думают, что их знакомые могут не быть такого радикального меркования, как самые представники взгляды вот их зачатых противников. И мы видим, что две гетей группы. Или, даю... или про, -про, -про, -про, -про башкирию? Я 30, 30, 30, 30 секунд. 30 <свечес> секунд. Мы видим, что вот две гетей группы аглам дают 40-50 от вот такого проактивного метода и разом с тем что ну таким чином мы видим что отка... Пропановы и назначения силовиков, бывших сахашчика Язарова до кабинета представнику это просто добрый своечасный отказ на запрос протестной частки грамадства на трансформацию подходов и уличивающее то, что мы побачим трансформацию конфликта у социальных это у все выглядит ну уже некое такое серьезное бурление на мой взгляд широ, дякую меня все Дякую, Великий Филипп, вельми цікаво, и, лас but not least, Геннадь Коршунау, взаимодносины режима и громадства у военный час. Кори, ласка, Геннадь. Здравствуйте, на у нас подарство, радуюсь вас Я расскажу про основные тенденции, які склалися у сферы стосунка у державы и грамадства, и грамадзянской супольности у власти. Ой, изразумела, что мы берем, под как вы все казали, э, после повторения моей коллеги, что мы глядим только на лето, але тенденции на самом деле довольно скрытные. То, что я как буду сказать, оно начиналось э, утим тенденшему падку на вот у весну, потому э, что основным фактором, как тогда, э, так и летом и зараз все равно застоется фактор войны, что мне казали на кунтовоте. Э, я бы не спрачалясь на контакте вступила берут не война працую у экономицах это бачно у политицах это бачно и это бачно у стосунках державы и громадства. А, это бачно, по-перше, простое что репрессии какие были есть и, на жаль, будут тягнуться, и они, саправды, милитаризовались что это а, значит это значит, что влады включили в свою повестку, так бы мовить не только а переслед по политическим мотивам, связанным с 2020 годом, что так само протягивается, мы это означаем мы это видим, но натуральным чином вот такую милитарную, милитарную складочку включили. Это было выдатно видно про такие хвали э, репрессий, великих затряманий, которые прекратились по полдню Беларуси. Так? Это Драгичин, Хойники, Нароулев, Мозерж, Лобин, это далее Кружаны, Пинск. А, Правооборонцы кажут, что этих людей фактично ничего не злушало, никаких потередних с большего, так, а, никаких потередних затриманий не было. То был як-как казарчём, Артем, за всего это такая спроба а, притиснуть активистов а, на тот момент, на той подставе, как бы не было никаких а, Информация не подавалась у той же самой Гаюн, например, как подавить потенциальных партизанов белорусских, что живутцы могут нечто делать. Вот. Другие напрамок Милитаризация — это такие демонстративные, демонстративный переслед а тех доброохотников, кто помогает на боку Украины разумеется, что это началось не у двадцати году, это едешь года, але этот переслед был не только демонстративный, и он шмат учим был еще профилактичный. То есть ловили, фиксовали, ловили и затремливали людей, которые только выказывали намер принять удел у российско-украинской войны. Другий момент, другая тенденция — это переслед свояков. За одного боку, тут э, вельми так плотно взялись за свояков-калиновцев. Найбольшие в выпадки — это, коли э, примусили мать э, Виталия Парфенкова, Василия Парфенкова и Дениса э, Прохорова, Ось их мати примусили писать пока на видео. Пасляда речи, и э, мать ось, Прохорова и затрымали разом с дачкой. Так само были затрыманы и по инших свояках калиновцев. Э, але ось такі переслед э, зазнали не только семьи э, украинцы, украинских доброохотников, але и целого широго и политических активистов, и просто э, беларусов, які э, э, задерживали до того. Так? Это ось от матери Антонова Толька, да батько Алины Болвас, яка журналистка. Да дадим, что вот так бы таке па резюме по репрессиях, які дотичились конкретных людей, что э, репрессии на самом деле не снижаются. Хотя вот зараз людей и выпускают, термины заканчиваются там покрываются некие помилования идут, але на вот, коли поглядеть просто на динамику политзаключенных и она растет, растет довольно-то пахнет. Репрессии отбываются не только у бок конкретных особ, але и накрывают целые сферы. Так вызначилась такая мощная плынь, и тренд ⁇ это пацификация профессийной сферы. За лето было... Канчатхова изнёшена, ущё профсоюзная весь профсоюзный рух на Беларуси. Так, причём не только изнёшили не только беларусский профсоюз, профсоюзный рух не только у Беларуси, так, але и намагались некие такие заходы робить, как поуплывать на профсоюзы за межуи, так, например, КДБ признал экстремистским формованием профсоюзный профессийный союз беларусы в Великобритании. Руки короткие, Олег хочется. Ну что ж. Олег а, День, руки не короткие, это ну, у Беларуси и у Беларуси э, такими про, у профессийной сферы еще э, один момент створаются умовы для того, как а, целая профессия фактически, что называется, э, отчули на себе, что такое заборона на профессию. Так? Это вельми добра ведают журналисты, это ведают ведает экспертная суполка, это распаусюживается все больше, больше и больше. Некоторые профессии, где это отчуживают вельми плотно, например, наставники, так и по их уже недобор великий отчувается по Беларуси. И больше такие лагодные, али так само вельми отчужальные уплыл контроль. И тиск ощущают и медики. Сферы контролюются не просто профессионалами, ну, скажем так, профессионалами, которые выросли у этих профессиональных суполках, але и э, назначаются просто военные кураторы. Так, так назначены кураторы за сферой культуры, сферой адукации и так далее, так далее, э, Особливые направлек как и так само выкликаешь мата Бурэнню и внутри Беларуси и снаружи, это дебеларусизация и то, что можно назвать военной памяти. Беларусь, беларушчина вы, вытискается и изничтожается усе, во все больших и больших сферах, начиная от повседневности и заканчивая сферой культуры э, и образования. Про культуру приходилось с экрана сказала, сказавши, что э, туристическая сфера, особливалась это то, что было на слыху, наши экскурсоводы так притискаются тиснуутся сажаются, и ликвидуются э, институциональные такие структуры какие подтрымливаются и просовывать белорушину Перво за это и традиционные книжные выдавецвы мы ведаем так янушкевич Голиаф, или Марьюс, и или мариус и забороняется доступ до э, лишьбовых ресурсов как, например, был такой телеграм канал где конструировал белорусский самовладат Байпросвет, ну все вот так само закрыли, притиснули. И то, что можно финализовать, Амаль, когда мы кажем про репрессии, это войны памяти, это то, что белорусские улады. Тут можно спрачаться, тихо это был метанакерованый загад, да, Райспалкомау, тихо это была уже, а, правда, инициатива вот таких. Я батяк по сумлению, так, але гэта усё гэта вылилосься у целу хвалю снішенню польских могилок на территории Беларуси за все ось по Гродненской а, области. Финализуем при всем при усім тым тиску усіх тих репресіях, які уже а, два гады фактично тиснуть на Беларусь, тиснуть на грамадзянскую супольность. Грамадзянская супольность Беларуси истнует, живет и працует в протезанском режиме. Доследования показывают, что хоть не на самом высоком уровне своего развития, але горизонтальные советы, грамадские супольности истнуют и потребуют. Чем я на это достигают? Во-первых, процуя э, усведомление своего морального права, своей моральной победы того, что мы маем на это право. Это мощная речь, и она працует, и она дает веру у победу в ближайшей исторической перспективе. Другое, накопленный досвид выживания и сопротивления режиму у экстремальных умовах прошлых годов, досвид, где это накопился, и он працует, и, дай Бог, будет працовать, дай, дай свой плен. Третье – это, заразумело, сетковые, личковые формы коммуникации, которые дают мощность и обмену информацией, и захвачивание безопасности. И тут вимы чекается то, что называл Павел Либер, так махчимости, створення платформы платформи которая яка могла ось вот ті висилки, які робить громадська суспільність, аккумулювати и дать выход на новый и опасное условие. Дякую, именем все. Дякую, великий Геннадьев. Ну и мы переходим к сессии вопросов и ответов. И прежде чем мы перейдем к этой сессии, я хочу сообщить участникам дискуссии, что... Второй отчет белорусского трекера «Перемен» доступен на сайте фондов Фридриха Эберта, а в конце презентации мы в этот чат скинем на этот отчет ссылку, а также разошлем его для всех, кто зарегистрировался на это мероприятие. Также хотелось сказать, что те, кто с нами в Zoom, пожалуйста, если вы хотите сказать что-то голосом, мы в принципе можем вас тоже подключить. Единственное, что я бы хотел сказать, приоритизировать я буду, пожалуй, те вопросы, которые непосредственно относятся к белорусскому трекеру перемен, хотя это может быть и сложно. Ну, нам кое-какие вопросы пришли еще до начала дискуссии, и вот Рене Анинао, например, этот вопрос, который у нас сейчас есть в чате, присылал перед началом дискуссии, я бы хотел его адресовать Павлу. Слюнкину. Я, его, я сейчас переключусь на английский канал и прочитаю его по-английски. Если вы сейчас находитесь на русском канале, вы должны будете услышать голос переводчика, который переведет этот вопрос на русский язык. Не могли бы вы обсудить э, последствия проведения саммита ШОС и создание взаимоотношений с Пекином в плане стратегического партнерства. Хотелось бы этот вопрос адресовать Павлу. Так, спасибо Антон, дякую, автор за вопрос. Я, честно говоря, не стал выбирать больше ни результаты, ни сам самец, шос, ни саму организацию. И шамуся часто вельми российские и белорусские пропагандисты пробуют представить как организацию такую альтернативу НАТО. А ци уже навод з, з Александра Лукашенка пришли казать про то, что это может быть альтернатива А. Ну, это такие пропагандистские некие штампы, которые ну, выдают э нечто жаданное, так, за реальность. На самом деле, что с ней з'является не войсковой организацией, так, это худше и про экономичное супрацовничество помеж державами. Беларусь навык не является там членом, и так и не, не взяли у, эту организацию, и процесс уступным он может занять там, ну, год, а может и больше. А, тому я не укладывал бы ниякие а, такие вось, глубокие аналитичные в основы не, не, не, не рабил бы с того, что и на белорусско-китайским треку двубоковых отношений у есть некий прогресс. Этот прогресс должен фиксироваться в первую очередь по экономичных отношениям. Все я не веду по неких политических, видовочных кроках, которые нам показывали, что Пекин оказывает такую могутную допомогу белорусскому режиму. Это у всего нема. С 2020 года наоборот мы означаем уже отворотную тенденцию. И вот это гульня со словами про уси ус, я не веду на ватской сказать, относины усих надвор'ю, так незалежность от усих на двор'ю, это не про что. А, але конечно в бу в условиях изоляции международной особливо от западных стран Белорусскому режиму приходится презентовать гэта как велику перамову и весна вот коли поглядеть за министерством замежных прав Беларуси на своих социальных сетках презентовали это про то что это некий новый уровень дипломатических отношений Беларуси Китая ну это нонсенс бо уровень он может быть так у дипломатических отношений классичный он может быть на узровне часовых поверных у справок, на уровне амбассадоров, Ну, а тут я не ведаю, и он повинен быть за местом надзвычайных и полномостных послов, повинен з'явиться некий всепогодный и полномочный посол. Так, ну, видовошно, что это не будет. Тому не треба усести за этой риторикой. Треба глядеть просто на экономичные покарщики, которые нам еще доступны, и за развитием саправдой подзеев, бо пакуль никаких Подтверждения у гэтым громким объявам их, их немало. При этом у самого Китая, у его еще сотни иншых краин, с которыми его так само некие вельми-вельми высокие уровни относятся на, на слово, а на справе безумовно не. Дякую, Великий Павел. И пытание от Юры Дракахустрада до Филиппа Беканова. Филипп, чему в петаннях до силовых деяний у трох группах у прямых отказах подтримка силовых деяний ниже, чему проективных, а в одной группе на наоборот? Ну, может, Филипп, ты можешь так, так, слайд, слайд, открыть думаю... слайд, да, mm -hmm. Каливаска? Так, так, так. Добрый день, Юры, дякую за петання. Усе довольно просто. Давайте поглядим на слайд. Я не веду Бачишь, не у меня черный... Вот сейчас черный... мы черные кранчемости, бачим. Ну, потому что ноутбук у меня не такие старенькие, ну, працует повольно. Вот, э, так, бачим, что э, для групп, давайте про то, как мы интерпретировали эти отказы. Э, для групп, где э, проектив... ну, отказ на проективные вопросы выше, тут ну два... Э, Три навод э, способы интерпретации. Для тех, кто больше схильный, кто включенный в систему, схильные ее это два варианта. Первое. Все ж таки нейтральные люди тут могут иметь полный фактор страха. То мы никогда не к этому скажению в Мы за все докажем, что спробуем не как его метитьовать, не как вы, вылучить, у, на, на, ну те те он мощно, и он мощный у каким у яким формате. Вот тут одно из тех петаний, где ну я ну такое довольно сенситивное, а именно вида мы ну методику тут треба acknowledgement, что называется, киевских коллег-доследников. Вот я так вымирали готовность украинцев там на территориальные поступки поесть заради мира. Вот ужили мы их это гэта ну как померить новый консенсус и как сменить сенситивность побачить, есть ли разница. Как мы видим, разница есть? Вот. и тут одна из интерпретаций для нейтральных сегментов это снижение сенситивности питания. Но ну, то люди загадывают там какое-то своего а На самой справе, ну, в таких выпадках я незначительно кажусь. Ну то, что думают сами. Так те, то, что превалирует, ну превалентно у их, там у их ассерто. Вот. и это раз. Другое. Для этой груп может быть, полная паранойя, так, что, вот, не недобитки застались. Классовые ворах, якого там треба выкончить по худшэйу уже. Это больше я бы показал улазно будет за прихильником. Тут может быть такая же ситуация на самом деле. Я не могу просто думать, что людей с другими взглядами в громадства трошки больше. Так, чем затятые прохильники. Але это может быть так само и снижение сенситивности этого этому питанию. Вот. Для этой группы я уже сказал, это снижение сенситивности, ти то, что осероде, консенсус, набывая новые рысы, вот этой сгоды с новой парадигмы, что проактивные силовые деяния. Тут на самой справе не важно, тих это снижение сенситивности, тих это эффект осероде, потому что все ну, одно это формирование нового консенсуса. Сирот неуключённую систему группы группу. А вот тут цикаво на самой справе для зацятых противников вот так само есть просто довольно объяснение, толмачение на мой погляд того, что сталося. Сами же люди, яны значительно больше радикально схильны подтримливать, чем яны думаю, что их осироди схильны подтримливать. Так, то был ну дуже мощны что протест мусить быть мирным. Так, потому что было только четыре кто у Шаттамхаус был согласен так, ну, указать про проактивные действия. Это было довольно долго. То бок были мирные протесты, они долго дожились. И шмат кто думая, что, ну, много людей, которые не не поддержали бы, ну, что вось... Инерция вот наратива нарратива мирного протеста, вот это тлумачение, почему проективное питание для зацятых противников дает меньший, меньший процент меньше Яны думают, думаю, что у их истеродии больше таких непомерковных, как мне сказать, а людей, которые ну, не поддерживали бы силовый опыт, чем ну, верогодно на самой справе. Потому что сами они 90% маль. Дякую, <реку> великий Филипп. Хорошо. Тады, Филипп, еще одно питание для тебя от рыгора стапени такого. Могли бы вы более оповести про семейный индекс, индекс чаканев и иншые индексы, которые вы распрацевали для доследования? Uh, так дякую на самой справе это не я распрацевал это уже давным-давно распрацевала левада да, у россии uh, мы просто користаемся ими для того каксуивать бы динамику тому что динамику тому что нам подается что ну это довольно добрый показатель, как бы ну описывать ситуацию uh, индексы ну коротко могу на самой справе потому что коли это похлыбляться то там 14 питания из них там складываются индексы и у все подрабязна описано я коротко расповеду, uh, как бы было uh, больше зразумело, про что идея говорка, uh, о, есть агульный индекс, индекс социальных настроев. Есть у него четыре складника. Это индекс uh, семьи, так uh, это такие субъективные знаки, ну, у эмоционального и материального становищегося у семьи у респондента, uh, индекс uh, благосостояние страны. Ну, я про коли ласка, мне белорусских слов я еще бракую, я только попробую. Вот, все же это по российску презентовал. Ну, индекс, и он, кажется, про адзнак, ну, оценки экономичного и политического, становления страны у, у, у аглам. То Бог, это больше все ж таки уже про страну. Индекс э, Чаканял, это индекс, который ну, про, про будущее, э, про страну, что ждет страну в то там, довольно близким наступстве. И индекс улады, это такие вот, в наших исследованиях это индекс, который наименьше ценный, потому что он вось, больше за все другого ну, находится под влиянием, иновительно, искажения про социальную пожелательность через фактор страха потому что там э, узровень ухваляния, деятельности у Лады Украине, то боку хваления деятельности Лукашенко и киравництва, ну ось. Раз... разом я не складаюсь такую картину, которая дает нам может интерпретоваться там некими разным чинам. Я ось в этом доследовании интерпретовал просто как зразуметь что люди бачать для себе вот эта дискреpенсия разница, якую мы видим, что сильные до подтримки сегменты, яны у них индекс семьи, то боку ласны у ласных становишься за усе остальные индексы, якія про державу, а сильные до неподтримки у них на у їх так само ну ниже Агулам от знаки, так, яны не негативные там по гэтым индексам, то бок яны лечит, что Украине не все добра, ну, мягко кажучи. Але индекс семьи у них вышел за индексы державные. То бок яны, э, э, как отчуть ну, некую опору, опоры что в минул, в майбутнему, у в у... будущем, яны шукаюсь не у державе, так, а больше у себя, у своих семьях, у своих близких. Так? И вот мы это интерпретуем как уплотненность и неуплотненность в белорусскую систему. Э, довольно там у тексте у справоздача. Цека... Я дуже раю всем почитать, интересный текст написал российский политолог Пастухов в весенний 2020 году. Мы его тогда, ну, не... так довольно отмахнулись от его мысли, пораженство некое а теперь читается как погляд в будущее. У Ян там <связываем> про это много пишет. так читали такие текст э, дякую дякую филипп э, добро наступное питание будет до всех спикеров и э, оно пришло до початку нашей презентации его всякие улучшить э, каковы изменения в развитии трендов по сравнению с предыдущим кварталом отчетом э, давайте э, может быть очень кратко начнем в том же порядке, в котором э, были презентованы э, результаты второго, э, второго отчета. Павел, пожалуйста, очень кратко. Что самое главное э, ну, в ус... развитии трендов? Я в своем выступлении доказал, что шмак тренды подсвердились. Я их на вот про то, что вот это международное воспринятие Беларуси, как международное субъекты оно... Дриффую, бок того, что Беларусь уже все частей ассоциируется не с Лукашенком, а не, как такой актер. Про то, что белоруско-российское сотрудничество, особенно военное, политическое, но, вельми, верхней мере, так и поглибляться. Про то, что у демократических силах, этот тренд на поддержку Украины и на еще больше антикремлевские нарративы, они э, закрепились, тому, замоцировались. тому. я, в ну, основном, бы таких три, видовочных, але прояву, кому это сопроводить интересно, так выбей, прочитай сам саму справоздачу и там вы знаете, отказы на ашмовики и пытания. Ну, уже сейчас просто в этом формате нема в а будет рассказывать подробязно про по каждому пункту. Дякую, Великий. Артем, пожалуйста, тот, тот, же, тот же вопрос к тебе. Как и Павел, я об этом коротко сказал, даже, наверное, не коротко. В самой, в самой презентации я... у меня два тренда, они явно продолжились. Это э, даже три, наверное. Это милитаризация власти, радикализация демократических сил и э, все более активная мобилизация провластного актива, в том числе в репрессивную деятельность. Один из трендов, он э, вышел на свой пик, и я думаю, пошел на спад это активизация структур второго эшелона в оппозиции. То есть мы видели некую кульминацию столкновений вот этого всего второго эшелона с мейнстримными оппозиционными силами примерно в июле-августе, и с середины августа мы видим некую маргинализацию второго эшелона как и в медиа, так и, собственно говоря, в реальности. Спасибо большое. Э -э Катерина? Да, ну я тоже говорила о том, что какие-то очевидные вещи продолжаются. Очевидно, что экономическое сотрудничество с ЕС сокращается. И, наверное, мы летом все-таки достигли ДНА, поскольку все санкции, которые были, вступили в силу и. Но дальше, в общем-то, возможен только рост за счет наращивания каких-то альтернативных поставок, опять же, если ничего сюрпризного не произойдет на политическом фронте. Что касается развития отношений с Россией, это тоже было достаточно предсказуемо, что в ситуации, когда у нас... Отпадают два крупнейших торговых партнера ЕС и Украина, Россия остается единственной надеждой и опорой. И тут никаких-то качественных изменений не произошло. Да? То есть тот рост экспорта, который происходит в России, он не объясняется какими-то нашими прорывами на ниве импортозамещения. Вот. Но то, что было интересно и неожиданно, это то, насколько быстро Беларусь смогла все-таки найти... И как альтернативные пути поставки калия, так и, видимо, какие-то пути обхода санкций по нефтепродуктам, возможно, с помощью России. Спасибо большое. Лев, тот же вопрос. К вам. Да, ну, у меня тренды продолжились, углубились и расширились. В частности, падение ВВП мы наблюдали и в предыдущем трекере. Оно продолжается просто в большими темпами. Внутри самого падения, как я отметил, новый качественный тренд – это то, что IT, по всей видимости, больше не будет драйвером роста белорусской экономики. Значит, относительно средних темпов роста 8%, в июне мы наблюдали всего лишь плюс 1%, в июле минус 8%, и в августе, кажется, минус 3%. То есть это такое качественное изменение. Сокрытие информации также существовало и раньше, как мы помним, у нас все еще не напечатаны даже демографические данные за 2020 год. Тем не менее, темпы сокрытия именно экономической информации, они тоже очень усилились этим летом. С увеличением налогов это не новый, продолжающийся тренд. А вот эмиссия, да, при том, что первые звонки эмиссии мы видели... Еще весной, может быть, даже еще и год назад, но сейчас разговоров об эмиссии стало гораздо больше. И те объективные данные, которые мы видим по эмиссии, они тоже увеличились буквально наверное, в разы. Спасибо большое, Филипп. Очень кратко ну дуже коротко вось коллеги кажется что у их тренды протягиваются у меня все на наоборот у меня не скончилось усе. мы бачили рост подтрымки ну или доверует до режиму вось, а теперь мы бачим что все зафиксовалось у, у той ступени где было ну там отрознне незначные и треба назирать что будет далее, але, ну, выглядая небыто, бы то у всего приплыли к не отбудется нечто не жудастного там я не знаю ядерный удар там ци... уже тяжко на вот уявлять фантазовать на то я не думаю, что без значных изменений, у, без значных в своей политике, то режим Лукашенко свои ресурсы для поддержки среди нейтрала вычерпал. Среди а сегмента, сегмента, які зацяты сопротивления, там уже нет не чего искать, никогда уже ничего не выправится. Дякую, великий И Енать. Я кратенько. Потому так. что uh, у стосунках державы и uh, громадства на самом деле великая колька с нюансу. Але два основные тренда: держава, те режим, так будет больше правильно казать, он протягивает uh, наращивать, то маховик репрессий, так, поширяющий и критерии уключения людей, ось, в у эту репрессивную машину, якак <coughs>, я рвал, так и масштаб, он на самом деле с большего ущерона поширяется за одного боку другого боку громадство и громадянская супольность заховывают и запас резистентности и шукают новые махшиности не только и основания, але и супротстояния державы, супротстояния режима. Дякую великий генайц и одразу питание до вас Ещё одно. Те осуждаются экспертками. Те экспертами. Ситуация с правами, ды становящим уразливых групп населенства унутры Беларуси. Жаншины, люди с обмежаванными махчымастями, люди сталага веку, мати, які выховывают детей без потребки их батьков и гэтак далей. И калі не, то чаму? Дякую за питание. Не отсочивается. Чаму? Тому, что есть две вельмі простые причины. Першая причина. Фактычна знищена... знішчана Уся громадянська супольність у тимліку ти є фонди, організації, інституції, які тим чи іншим чином допомагали ось таким групам. Ну, ті ці принамці їх стан, так? Один момент. Другий момент ти є правооборонці, які засталися героїв Білорусі, так, і вони самі не можуть хапіть. <кхід> питання. Потому что навод мы не ведаем зараз э, полного списка тех людей, которые были осуждены по политических мотивах, потому что люди заполохные сами не э, частяком сами не рискуют, хотя риска тут не такая великая, я ее фактически не ма, не рискуют давать информацию про той тиск, который на их э, отбывается. То бок, нема институции, которые бы в этом занимались, э, им это накеровано, и люди сами то есть в таком не дают такую информацию правообороться. Дякую, великий Геннадь. Пытание с чату. Вопрос к Филиппу. Я правильно понимаю из графика, что 6% сторонников Лукашенко тоже готовы были бы поддержать силовой метод его смещения? Если это так, то в этом есть некоторые противоречия. Филипп, как вы объясняете то, что 6% сторонников Лукашенко... Готовы ну... были бы поддержать силовой метод его смещения. Ну, глядите, тут а, на самой справе у такого ста процентов отмашения у меня не я сам был очень сдивлен, это побачить все, але, ну, я, я разумею, что это, э, ну, не то, что мы там кепские даденные собрали, а все остальное, потому что, ну, э, это одинное, что выкликает выкликая ду, такой, такие такое здивление сдивление на справоди, когда мы анализуем у всех это дадины, э, никаких больше таких э, тиковостков мы не побачили. Вот, что я думаю, какие тут могут быть в Первое за все, ну у парадку фантазии можно думать, что кто-то там лишить, что коли мы там ну когда мы сторонники протесту там выйдут на улицы, то их уже кончатково там худшее из кончать будет такой казус билет, ну так, так бы говорить. Вот это то, что приходит с головы. Кто-то мог ну это вопрос не не так проинтерпретовать, ну у нас было, вот его справоздач, что нема геодезия всего? Э, у нас было пытание, мы пытались, вымерится вы, э, ці. Ци поширенные там веды про эту конференцию, вот и зафиксированный был такой тренд, что люди, которые затята прохильники, прохильно ставятся до режима, и они мыслят про все эти вот подеи, какие им подаются там оппозиционными, там что вось, мы пытались у них, как вы думаете, там была, это подеяция а не была, и вот и они, значит, что казали, что не была, потому что ну про подеи, которые были, ими успрымались, как ну плохие так и это ну свидетельствует о том что ну я не дуже разумеюсь про что эта заговорка. то э, может там э, это просто вызывает выкликая ну это супер нерелевантные пытания для поддержки Лукашенки для людей, которые его подтримливают, когда люди сутыкаются с супер нерелевантными для себя пытаниями ну Шмат бывает. Там может, э, может я ны не так его считали как я думал, я ны его проинтерпретую. Потому что ну, когда это вопрос мы закладали у анкету, мы не собирались она анализовать э, затятых прихильников, вот что они там думаю, именно вот это вопрос про мою. Интересно было посмотреть поглядеть на проективное, ось, а про мою ну ну, что, тут, тут, ну, ну, любое из того, что я только что сказал, могло стать причиной такого отказа. Але, ну, это, по-первых, единная, что такая вот диск, диск, дискрепенсия индедата, первое, ну, вот одинное. И процент, он значно, значно меньше, от а у всех остальных укладается у логику справоздачи, укладается у логику даденных. Вось, и тому я все-таки зададенный и спокойный. Ну, так сталося, хиба не что вы из этого спроецировало? Э, дякую, Филипп. Э, <coughs> у нас на один момент закончились вопросы, которые непосредственно относятся до до белорусского трекера э, и тому, крестающийся шансом, что мы собрали тут сливки белорусского аналитической э, супольности. Э, мы зараз будем вам задавать иные вопросы, которые до нас пришли. Вот так само пытание из чата. А, какое положение с гражданами России, прибывшими в Беларусь, с целью избежания мобилизации? Может быть, кто-нибудь э, знает, э, что сейчас с гражданами России, прибывшими в Беларусь, с целью избежания мобилизации? И хотел бы ответить на этот вопрос. А что прячутся. Не подается кристане не до нас, потому что мы, по-первых, не россияне, по-другому, мы зараз не в Белоруссии. И, разумеется, что у их уголовок, ну как усказано И она вот не ведает их это вопрос про то, что у их уголовных, и про то, якда их ставятся. Ну, то на, на самой справе, это довольно важное выучения, вопрос, потому что, ну, яны ж едут и что э, с ними будет у Беларуси у Лукашенкоской Беларуси, якда их поставятся улады, до да их поставятся беларусы. Ну, это все довольно важно, але я не думаю, что кто-то сейчас знает, конечно, это вопросы. Дякую великий. Uh, отказ на питание, что бакуль, что мы не ведаем, что с ними. Uh... Я бы про то, что, как бы, ну, те, те новины, приходят, про то, что безумно люди, которые пробуют побегнуть мобилизацию мобилизации в России и ищут не какой-то они безумовно их будут шукать, чтобы беспечным Беларусь для их не будет. И уже сгявились первые поведомления про то, что люди на техниках, которые приезжают из России в Беларусь, и их так само из техников вздымают. Ну это такие два видовочных факта, которые указывают на то, что Беларусь ну, ни каким-то не может быть для их таким местом, где они могут хаваться от этой мобилизации, это все часов. А, ну из этого, Мне кажется, отказ не про то, как белорусское громадство ставится, а про то, как э, фактически уладит Беларусь, которые контролируют эту территорию, они будут ставиться, этих людей. Дякую, великий. Пытание от Вольги СМшки до Паула и Артема. Почнем за Артема, потому что Павел только что закончил отказывать. Який лос может ждать АДКБ и ЕАС? Широкий вопрос. Если мы говорим о контексте войны и каком-то изменении, не знаю, взгляда союзников России на необходимость быть с ней в одном союзе, то э, есть некое охлаждение очевидно, особенно среди центральноазиатских, закавказских кавказских союзников. Это, это понятно, и это тем не менее не означает того, что формально эти структуры Стоят на пороге какого-то краха или дезинтеграции, потому что довольно осторожные авторитарные и даже демократические лидеры постсоветского пространства э, Предпочитают не разрушать э, без необходимости свои э, форматы связи с Россией а Все эти союзы для каждого из них это в первую очередь связи с Россией Потому что как мы видим внутри ОДКБ э, военные там, вооруженные конфликты идут да, между двумя его членами еще один его член Армения подвергается регулярным, в том числе и обстрелам со стороны Азербайджана. И это ни, ни, ни, никакой реакции не вызывает со стороны ДКБ серьезно. И поэтому для них, для всех это формат построения отношений с Россией. И до тех пор, пока Россия не стала для этих государств, не перешла в статус прямой военной внешнеполитической угрозы, по опыту функционирования постсоветского пространства эти страны, несмотря на все охлаждение отношений, предпочитают не а, рушить то, что просто существует, даже если оно становится бутафорией. И СНГ здесь самый главный пример. А, в СНГ до сих пор находится Молдова, которая взяла курс на евроинтеграцию, тем не менее не вышла оттуда. А, и только Грузия и Украина, а, причем я даже не уверен, Украина завершила ли формальный процесс, но Грузия и Украина вышли из СНГ после того, как у них начались войны с Россией. Поэтому формально с этими организациями, думаю, что ничего не будет. А с точки зрения выхолащивания их внутреннего смысла, этот процесс, особенно в случае ОДКБ, он запущен довольно давно и только подтверждается сейчас. Думаю, что ЕАЭС, учитывая экономическую как бы, такую яму, в которую погружается Россия, ждет примерно то же самое. Добре, дякую, Павел. если вы хотите что-нибудь додать до того, что сказал Артем? Ну, я с этим узгодную, в принципе. Я просто мне кажется, что тут важно уточнять, сколь мы кажем про лес, мы должны выдышать термины. Если мы кажем про долготерминовые, тогда это безумно. Отказ будет за решать. А чем кончится вось, война России супротив Украины. Есть война супротив системами международных отношений за ну, и попытка Москвы изменить эту систему международных отношений, чтобы отыграть для себе какие больше выгодные условия. А если мы кажем про то, что это война она будет протягиваться там, на, не веду, на, на коротко-терминовый термин, на, на, на ближайшие там, месяцы, может, пау годы. Ну, отказ будет, безусловно иншим, и Артем, мне, здаясь, про его добро отказал. Я так само ну, подкреслю про то что э, Россия, эта организация, у яких, в принципе, вось, на, на постсоветской просторе, все организации такие моноцентричные, не сконцентрованные, и э, краины, они объединенные вокруг России в окол российских уладов, и тому лес к этой организации так само будет вельменно от уплыва России на соседние краины. Тому зараз мы бачим тенденцию, что к этой организации понижением махшимостью из внешней военно политичных России на внешнем контуре они становятся меньше, так и Россия не может и Армении не когда помахчи, хотя майх это союзнические обязательства. И я думаю, что это так само будет и протягиваться, але мы так само повину на увазе, что даже после того, как Советский Союз ось, распался, так у нас стремался все равно союз незалежных держав. Да? Значит, что навыки этой организации могут закрывать некую будущее под иной назвой уже усилим иншим региональным и международным становищем. великий Павел. Я бы хотел вопрос адресовать сейчас Валерий, потому что тут я не, не, не уверен, что Валерия доступна, к огромному сожалению. А, окей, да. А... Да, Валерия уже не с нами, поэтому мы можем уже постепенно и без нее. Да. Ну хорошо, коллеги. В принципе, вопросы, которые приходили нам в чат, и все вопросы, которые были про непосредственно белорусский трекер перемен, мы задали. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать нашу сегодняшнюю презентацию. Напоминаю, что отчет, второй отчет белорусского, второй выпуск белорусского трекера перемен доступен на сайте фонда Фридриха Эберта и мы этот отчет разошлем для всех, кто регистрировался на наше сегодняшнее мероприятие. Большое спасибо, что были с нами. Если вы смотрите нас на канале Пресс-клуба, то подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно комментируйте все, что вы сегодня услышали. Большое спасибо и до новых встреч!